Американский самолет-разведчик полетал у российских баз в Сирии. Противолодочный самолет военно-воздушных сил США Boeing P-8A Poseidon VMS США пролетел над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс в плане Радар в своем твиттер-аккаунте. Самолет вылетел с авиабазы НАТО Сигнева на итальянском острове Сициле и затем провел разведку рядом с побережьем ливаной и Сирии. К берегу он приближался примерно на 30 километров. Как отмечает Интерфакс, полет длился около часа. Агентство подчеркивает, что в этом районе российские военные корабли должны проводить учебные стрельбы. Кроме того, на побережье находится российская авиабаза Хмеймем и база материально-технического обеспечения российского военно-морского флота в порту Таркус. В ноябре Боинг П-8 Апосейдон в МС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Самолет предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях в прибрежных районах и в открытом море.